Всем доброго дня, нахожусь на Дмитрия Ульянова, дом 27. Начинаю подготавливать сюжет о реновации данного дома, о том, как пересели людей, как дом строится. И подробно сейчас осматриваю дом и выяснилось, что он кривой. Сидеть на стенах, если смотреть снизу вверх, то во многих местах видно, что он просто идет волной. Или где-то есть серьёзная этажи этажей там, на 5, вот так вот, к примеру. В общем, это жесть. Делаю фотографии, все это себе сейчас буду конспектировать и скоро будем снимать видеоролик. Ролик про реновацию еще в процессе, но меня настолько сильно шокировали фотографии и состояние данного дома, что я решил показать им эти фотографии прямо сейчас. Начнем с чего-нибудь легкого. На этой фотографии видим, что верхняя плита поставлена криво относительно нижней. А на этой фотографии мы видим, что плиты поставлены криво везде. И швы на стыке каждый раз разные. Когда я смотрелся в этот угол дома, мне стало плохо. И вот почему. Угол дома кривой. Причем очень сильно кривой. Я не специалист в области строительства, но что-то не подсказывает, что в этом доме жить нельзя. Я даже не поверил себе, поэтому сделал фотографии с другого ракурса, чтобы точно убедиться, что это не искажение картинки, а что в действительности так и есть. На этой фотографии мы видим, как швы разнятся. На первом этаже они широкие, на втором они уже узкие. Ну и, конечно, универсальный строительный инструмент – это скотч. Если посмотреть на фотографии дома, сделанные во время строительства, можно увидеть, что весь дом осыпается и вся эта плитка сыпется, поэтому ее постепенно всю переклеивали заново. Но, по всей видимости, клеящая смесь была настолько слабой, что она даже не держала плитку, поэтому ее приклеили скотчем, чтобы схватилось. Посмотрите здесь на строительные швы. Они потрескались. Это говорит о некачественной смеси, которая использовалась при строительстве. Думали, тот кривой угол стены единственный? Нет. Вот еще один. Также идет волной. Та же самая стена, только давайте посмотрим на нее с другого ракурса. Смотрите, какие классные швы. Они везде разные. Ручная работа. А вот там дальше сверху плита вообще кривая. Думаете на этом все? Нет. Окна мы ставим точно по такому же принципу. Сравните зазоры нижнего и верхнего окна. Угол дома, стык, тоже весь кривой. Каждый этаж отличается друг от друга. А вот здесь они совсем немного промахнулись. Давайте посмотрим под другим углом. Может быть это я специально так фотографирую, чтобы казалось все криво. А это пример мазни. Она там везде. Ручная работа. Тут добавить уже нечего. Очередная волнистая стена. А как вам вот эта внутренняя стена двора? Трэш просто везде. Судя по тому, что мы увидели, программу реновации это переселение из ветхого жилья в новое ветхое жилье. Как вам Собянинская реновация? Хотите сюда переехать жить? Напишите об этом в комментариях, что вы думаете по поводу этой стройки. Подписывайтесь на этот канал, если не хотите пропустить ролик про реновацию и про этот дом.